На площадке Института международных отношений истории востоковедения КФУ стартовал третий Всероссийский форум молодых специалистов Energy 2030 В рамках прошедшего мероприятия студенты и участники познакомились со сферой мировой энергетической политики. Тенденциями развития мирового и российского энергетического секторов дополнили знания об отраслях энергетики и их значении для мирового сообщества. Всероссийский форум молодых специалистов направлен на развитие качеств и знаний, которые пригодятся в будущем. Будут приглашены эксперты в данных сферах, будут проводиться мастер-классы по тому, как создать свой проект, как его развить, как его представить и как найти инвестор, к примеру. Будет также по культурной программе Экскурсия по Иннополису. На самом деле молодежь является двигателем всех научных исследований, потому что за спиной всех больших известных профессоров стоит большая команда молодых ученых, аспирантов, которые непосредственно выполняют исследования, а иногда являются генераторами идей. Поэтому роль молодежи, она самая важная. И на самом деле то, что будет происходить в сфере энергетики, в будущем как раз определяет теми людьми, которые сегодня будут на этом форуме слушать, и участвовать и высказывать свои идеи.